всем привет с вами Оля и сегодня я делаю такое видео обращение к пользователю которого я узнала совсем недавно это пользователь Мистер MrSmile587 мы с ней дружим уже бы, у нее 5 подписчиков и я хочу пожелать ей удачи Хороших видео, популярных сериалов и побольше бедов. И подписок, конечно же. И насколько я знаю, тебя зовут Клара. Да, Клара. А, у тебя суперские видео, клевый голос для 9 лет. У меня, например, в 9 лет не такой голос был. И... Я написала тебе вопросы, сделай, пожалуйста, поскорее первый выпуск вопрос-ответ. Я очень жду. И напиши мне вопросики под моим третьим выпуском. И, кстати, это, э, что я хотела сказать, а, да, ну вот, я тоже когда первый ну, зарегистрировалась на Ютьюбе, я не знала, что дальше... 15 минут видео нельзя выкладывать а вот если ты снимаешь видео и получилось 15 минут одну секунду 15 минут 2 секунды оно уже не выложится нужно как, ми, как максимум 15 минут и 0 0 секунд по другому не выложится ну я так на всякий случай кстати ответь на мои вопросы еще раз говорю поскорее ну ладно ставьте пальцы вверх подписывайтесь на мой канал и на канал Мистер Смайл 5.87, и ставьте ей тоже лайки, и пишите ей вопросики, так будет интереснее ее шоу вопрос-ответ. Ну ладно, это было все, всем пока, до скорого.